Большинство собак, которые агрессивные с улиц, которых мы отлавливаем, оказывается, на самом деле, далеко не агрессивные, и очень контактные, очень стилизированные, и прекрасно уезжают всеми. У него огромный шрам, он попал к нам с границы, у него была разорвана шея. Это на самое долгое лечение, которое у нас было. Как можно старую собаку куда-то выпустить, его оставили. Лепс, Фонаровский район, попал к нам по отлову. Так как он маленький и очень был пугливый, мы решили его оставить, потому что маленьких, ну, шансы большие, на пристрой. Первый приступ у него произошел, наверное, где-то недели через две, на фоне того, что его обидели другие собаки, мы думали, что вот это единичный раз. Нет, потом приступы повторились, без лекарства приступы все чаще, хочется, конечно, помочь им в здоровья Она попала тоже на нас в проплешинах, полулысая. Приехал, собака лежит, ну что делать, куда везти, привез нам, возьмите собаку. У него нет ни единого зуба, mm -hmm. он, он, он совсем старый, он не видит ничего, mm -hmm. практически все время спит. Это у нас мужчина уехал на войну, привез. Ну мы их так любим, если честно. Да, каждой собачке хочется чудо, види виде дома. Надо помогать собачкам, прежде всего помогать дома. Мы ищем ручки для животных. Ищем дома.